с вами я, Картун Геймс. И сегодня мы пройдем такую замечательную игру, как мне кажется, как Сирен Хэд, что-то скорее адвенчур, э, страшное приключение. Эта игра вышла совсем недавно, прохожу ее, потому что мне не во что играть, типа я не знаю, что проходить. Типа я обещал пойти какие-нибудь старые игры, которые я до этого проходил, но я не знаю, что проходить именно. Я подумаю пока, что пройти Напишите в комментариях Если вы знаете, что пройти мне первым Посоветуйте, так сказать Ну а пока мы пройдем вот эту игру Она мне понравилась Своим Не знаю, каким-то Атмосферой По скриншотам было видно, что она довольно неплохая Вообще эту тему Опа, Наруто сеет на головы наруто Вообще? Да. Чё? Ах, мой гад, я тут... Какая-то штука. они не to... Я не знаю, где я. Мне надо скорее выбраться из э, этого места и найти помощь. Что-то наподобие этого. Я... Это не точно перевод вообще ни, ни разу. Если будете проходить эту игру, хотя кому это нужно, кроме ютуберов, то... Не основывайтесь на моем переводе, этот парень мог сказать вообще какую-то хрень другую. Я так понял, нам надо найти Наруто э, Сиреноголового, который фанат, фанатеет по Наруто. Сейчас э, еще мне Шаринган сделает, вообще будет интересно. Блять, чё за фигня? Я проваливаюсь сквозь текстуры вообще. Проработано. Ну а чё поделать? Игра сделана в Unity как по-другому. Я не говорю, что все игры из Unity плохие. Просто там есть э -э некоторые фишки. Я что то слышал или нет? А Мне сильно повезло. Тут и в этом убежище есть радио, надо шоу B, Control, Room, Power, Switch, can uh, pick... что-то там найти, нажать на какой-то рычаг. Uh, Нажми Pick up the shotgun. Uh, Подними uh, Shotgun. Бовик. Вот. Поднял. Ну, что дальше. Пострелять будем. Ой. А теперь надо туда забегать, да? Ну окей. Опа. О, спустился. В два... два раза быстрее, чем поднялся. Стоп, что это? А, полицейских, то есть можно... Не звать, они уже здесь. Рядом лежат. И я скоро там лягу, наверное, рядышком так, бачком. <coughs> да. Бежим, бежим. О, тут... А, тут бег есть точно. что -то я бежим, бежим, но нифига не бежим. Так. Вообще эта игра вообще новая, сырая. Вышла 2 ноября. Finpower uh, Switch Board and turn Вот тут. А, тут ящик. Ну-ка. Ох, крепс. Тут нужен кей. Uh, ключ. Uh, внимание, тут митинг. Ранчо uh, uh, uh, uh, офицер. Тут объявление о рейнджер офицерах, которые have the case кейс айфинд. Uh, the рейнджер офицер. У офицера а, Б Сука, встань нормально Ты видал? Ты видал? Вон падала Видишь? Видишь, вон падала Рядом с моим местом, как раз, куда мне надо Вон, там она и ходит, да? Она что-то болтает, слышишь? А, да страшно, шо Я, пожалуй, быстренько доберу. Да. О, го, давай быстрее обратно, там мог The Power Switch. Power Switch, я так понял, это вот это ящик с э, э, всякими выключателями электронными. Надо быстрее, правда. А то мне что-то как-то тревожно. Тихо. Фух. А, так, включи эту штуку. О, oh, Half-Life need где-то... Tower and Cow. А, я включил электричество в районе, и мне надо быстренько вернуться обратно, чтобы позвонить по радио. Ой-ой-ой. Машинное колесо. Оно мне пригодится, я так понял, для той машины, где я взял ключи. Окей, а, пойдемте. Ага. Опа. Нет, не для этой. Кей миссинг фей кейм dead body а, Тело машины от того чела из дэдбоди. Так, нужен... Смазать руль. В машине есть массово. А не в, в мертвом дэдбойде офицера должно быть лучи от машины. Это вообще этот скрипи-бой, ой, хэд а, не нападает на меня. Только что чуть мне на карту. Я как-то их куда торглишь. Он не успевает. А жив а, фуил финт э, фуил. Э, надо а, полные масла. джи она поломана. Гоубэй Канджи. Жив финт. это вон там помню так давайте посмотрим что там движим обратно я что-то страшно не не не не мне у меня шейнган точно сделает пипец ой, -ой, -ой. я думаю, мне не так и нужно это топливо, я с ним тут и посидеть могу. Так, давайте попробуем, как я до этого сделал. Ч за... Ну... Я чё за соревновка, Я так долго молчал, потому что, когда мне страшно, я либо вижу как дурак, либо молчу. Я не могу понять, когда он меня замечает, потому что он уходит туда-сюда. Нам быстренько надо забрать топливо и бежать отсюда нах. Ер. Так здесь лучше он говорил громко, как это бежит типа чтобы я слышал чтобы он мог во время заметить и убежать так он вроде на том берегу только бегать так что все норм Ух, обойдется надеюсь все. гони и все the end так просто да я ожидал вот этого больше ну ладно давайте пожалуй на этом закончим как и говорит the end на этом все всем спасибо за просмотр если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал и жмякайте в колокольчик. Пишите ко в комментах, что мне пройти дальше. Из старых игр или из каких-то новых, как вы знаете. Но только не таких коротких, как это. И рабочих же Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Яков Тангельс. Всем удачи и всем пока-пока.